И если б юности мятежной моей вернулась вновь пора, Пошел бы я дорогой прежней, той, что избрал себе вчера. И среди множества путей в туманных ведущих далее Нашел бы ту, одну едва ли, что оказалось всех верней. Сегодня я на склоне лет, свой путь земной обозревая, Ищу в судьбе своей ответ. И грани истин постигаю. Мне было суждено пройти нормальный тур Совковой были. Дешевым пафосом пылили, беспечной юности пути. Зомбирован, как все, был прочно. Костры, линейки, комсомол, политбесед, душок порочный и личной точки зрения ноль. Плюс ко всему проблем с анкетой – как ни крути, не избежать, Да и толкового совета По правде неоткуда ждать. Эх, бы юность наша знала, Твердит вселенская молва, Как выбрать верный путь к причалу, Не завшить в жерновах. Чтоб не казниться за ошибки, Чтоб роковой не сделать шаг, Чтоб избежать позиций зыбких, Чтоб знать всегда, где друг, где враг. Откуда было мне, мальчишки, постичь премудрости планет? да дыр, зачитанные книжки, информативной сотней бит. Достойных рядом нет примеров, в лишь максимализм. Пополнен толпы инженеров, нуждался в них социализм. Миллионы нас ему служили, Кто по призванию, кто за зря, Кто напрягал мозги, как жилы, Но вместе шли в ноздрю ноздря. И я амбиций преисполнен, Взрывался эврикой порой, Салют побед своих я помню, Не знал, что это путь не мой, Не знал, лишь чувствовал, Душа рвалась из коснутых Пут рутины, Ей чужды техники стремлены, Что лир звучание крушат. Мне отпустил, по счастью бог, немного скромного таланта, собрать слова в изящный слог, украсив рифмой элегантной. Мечтал, что зазвучит перо стиха племнительной строкою, что сам пойму, чего-то стою, что рано ставить на зиру. Меня не баловала муза, не диктовала рифмы мне, не открывала ямба в шлюзы, не слала образы во сне. И лишь прогулки по Парнасу мне вдохновение несли. На крыльях верного Пегаса я улетал за край земли. И в той тиши рождались строки переплетение стройных рифм, и собирал их в слог высокий, мой шестикрылый серафим. Открылось мне, что вот мой путь, мой новый путь в шипах и розах, что в поздних я метаморфозах обрел своей натуры суть. Жалею нынче об одном, что мало времени осталось, замедлил такт мой метроном, И гнет безжалостная старость, И вдохновение мой приют заглядывать. Все реже удается, а муза дразнит и смеется, И раны старые покоя не дают. Но жизни так устроена стезя, Что противостоять ей сложно, Что в юности считалось еще можно, То в старости, увы, уже нельзя. А между этим можно и нельзя Вся жизнь во всех противоречиях, Что в юности взвалила мне на плечи Отвагу пешки и способности ферзя. Мне сожалеть теперь лишь остается о времени, что больше не вернуть. Иной бы я прошел, наверное, путь, как говорили, битому не имется. И в памяти мысль возникала, подслудно, наверное, жила. О, если бы молодость знала, о, если бы старость могла. Друзья, я вам прочитала стих Вадима Цивлина. Мне очень понравился этот стих, поэтому я решила прочитать, поделиться с вами. Именно э, то время, когда и я жила, но ну, Цивлин немножко постарше меня, э, то же самое я чувствовала, эти пионерские комсомольские линейки. Все то, о чем он написал в этом стихе, именно это очень близко мне, и э, моим соратникам, моим коллегам, то есть те, которые выросли, родились в Советском Союзе. Я надеюсь, вам тоже понравится этот стих. Прослушайте его вместе с теми.